Офиг, ты можешь в срочно сюда приехать? Слышишь? Э, я, я, Убери телефон. Ху Какого хуй ты меня вообще снимаешь, Ебла Санбэ? Еблосяндочь. Все увидит, придет к вам еще. Будет наводиться проверка в магазине. Вы какой Есть у нас у есть ребенок, я беременна, нахожусь на 3 Вы сейчас Это неосознанно, это неосознанно. Я вам объяснила, что, что это человек? Все, пишем заявление, соответственно, по уголовной статье. Я тоже на вас напишу заявление. Вы оскорбляли и кидались. Есть свидетель. Будем еще изымать видеозапись, соответственно, которая находится в магазине, вы где словали? я на нее кидался. Я, мне пришлось угу. вызвать мужа, потому что вы... меня оставил посторонний человек вообще, он даже оставил номер телефона вашего. Тыкали, кидались на всех, и не только на меня. И надо говорить, молодой человек, у меня тоже есть дети, поверьте, не один, и маленькие, и внуки есть. Осознанно мы здесь все продаем, осознанно, оставляем специально. Вы сейчас стыдно? все сказали? Вам самому не стыдно. Вы сейчас все сказали? Я все сказала. Вам самому не стыдно? Девушка, вы как руководитель магазина, уберите сотрудника, пожалуйста. Я хочу Пока еще написать. хуже не стало. Я жду со... Сейчас полиции. я с человеком закончу. Нет, с... у меня руки заняты. С моих слов, соответственно. Я не могу писать за вас заявление. Сразу Имейте право. Полное. Я не имею устное, права за вас. Так, не за вас заявление. Устное заявление. Я, я не могу вы, за вас Я писать. оставляю устное заявление по закону. Устное я имею заявление право, у вас зарегистрировано в этом. Имею право оставить вам устное заявление. Вы его конспектируете, соответственно, по, со своей руки. А потом скажете, что я не писал. Я распишусь там. А как и не писал? Знаете, Если, с моих, Если с моих слов знаете, записано верно, там будет стоять мое число, подпись и расшифровка. Товарищ капитан, вы сейчас... Вы хоть знаете законы? Я знаю законы. Плохо. Знаете. Я нормально знаю закон. Вы плохо знаете. Я хорошо знаю. Нет, это увидит еще, соответственно, выше в Москве тоже, как вы исполняете законодательство Российской Федерации сотрудника полиции. Мужчина, пожалуйста, остановитесь, уже хватит. Вы доказали, да, вы показали нашу ошибку. Это уже принцип. Еще будет написано заявление на неустановленное лицо, которое мне, соответственно, в магазине угрожало. У меня есть видеозапись. Три человека мне угрожали расправой. Будет написано заявление. У меня есть тоже свидетельство, что вы мне угрожали. Хватит, пожалуйста. Вы мне угрожали. Я была вынуждена защищаться, потому что вы мужчина, а я женщина. Вы мне стояли и угрожали. Вам не стыдно? Тыкали мне? Вы мне угрожаете. У меня есть свидетель. Даже мы заинтересованы чем? в этом. Чем вас право, что вы меня посадите Какой? на 6 лет. Да. Так есть да. статья за это. 6 лет 6 лишения лет? свободы. Ну, не вы судья. Не вам решать, насколько меня посадят. Начнем Нет. с этого. Правильно? Вот уже судья пришел. Я не судья. Не не Можно в лице судьи. Вот надо вас я еще за по... не могу быть в свозить. Судья. Вы вообще нормально, адекватные? Я адекватный. Да? А вы адекватные? Я, да. Да? Да. Болею немного, Одна ну, да. Заметно. а так У вас ручки трясутся, глазки. Заметно. Мозг. Надо тоже свозить вас на экспертизу. Посмотреть, вообще нормальную. Нормально. Да, я вижу. После больничного? Ну, а я на больничную. И после отравления. У -у -у. В таком же магазине, как в вашем. Же, ваше глаза нужно. Я тоже не всегда покупаю. Я бываю покупаться сейчас. У меня дети, пятер, хорошо видите вижу. хорошо, видно на, хорошо видно на камеру хорошо видно на камеру у вас на хорошо вижу. видно на камеру посмотрите Я потом очки и это не это не давайте Мужчина, уже, уже поздно то, уже сотрудники полиции приехали заявление пишется вы можете сейчас написать заявление? Вы Уже заявление пишется. Понимаете... Это будет как, соответственно, будет расцениваться как ложный вызов. А зачем мне это надо? За него платить? За ложный вызов? Не нужно будет платить. Что за ложный вызов? Сейчас не нужно писать заявление, я вам говорю, я сама мама, я сейчас нахожусь на третьем месяце беременности. Да, может я Надо успеваю их проконтролировать. Оригинал паспорта дома. Перестаньте сейчас это делать, пожалуйста, напишите уже заявление. Уже все поздно. Благодаря вашему сотруднику. Никак вам не помириться. Я вот сотрудник тоже предлагает вы Данный сейчас, сотрудник выжил своего мужа, потому, который меня, соответственно, не угрожал не, в не магазине. Я могу я показать на виду. Но не так. С Сотрудниками за полными Потому что за мне было год? плохо. Да, я признаю, я плохо за ними следила. Это моя ошибка. Ну, плохо доследили. Но не для протокола. А я здесь причем. Я здесь причем Я так же, как и вы, прихожу, как любой покупатель в магазин, если я вижу у них качественный товар, а я его вижу, я подхожу к сотруднику и говорю. Он а есть. я его приобретаю и действую в рамках законодательства Российской Федерации. Я по понятиям не действую, как ваш супруг это делает. Но по понятия. Я Человекся в рамках в закона стать. Российской Федерации ну, это делаю. что ты сейчас вы, со мной разговариваешь, не с разговариваю. ней. Да, мы все. Но мы же тоже бываем покупателями. Мы же не всегда за прилавком стоим. Но бывает же человеческий факт. Я, я понимаю, у нас горы были Вы двое. сейчас... У меня у самой дети в трое, мать. В своем уме, человеческий факт, но я, но в своем уме... Я согласна. Но мы тогда берем, мы За прошлый года. год. Ну, вот чем, Срок годности 25-11-19-е. Сейчас какое число? 25-е, 2-е, 20-е? Я согласна, я согласна. Вы, скажите, вы человеческий фактор. Но мы когда берем товар, Ваш мы же иногда смотрим на него, 9-3-1. Мы тоже иногда смотрим на просрочек. Вот. Смотрим же и стройки. Я понимаю, там у нас тележки целые были, вообще не работает в магазине. Еще до нет? этого сколько вывезли? Девушка утилизировала. У нас никто, не а мы там стоит. Оно уже утилизировано, вскрыто, вскрыто? вот так вскрыто ну, как бы сколько там сейчас по факту стоит детского просроченного питания ну, слушать если все это сложить здесь будет вот это вот эта корзина целая вы сами работаете в магазине Они сказали бы, можно было бы как-то, я не знаю. По-человечески, мы же все люди, все работают. Без выходных Что-то почему-то, когда приезжает сотрудник полиции, да начинают все сразу заднюю давать. Да никто не дает заднюю. Сразу заднюю. Просто... Потому... сразу заднюю. Почему сразу заднюю? Принимает... Почему я не слышу, надо действовать что в законе, по закону Российской Федерации? Я с вами что? Я с вами я не я не с вами Почему адекватно сейчас только можно разговаривать? А до этого вы нас не слышали. Вы просто А я не обязан вас слышать. Я уже это снял с полки публичный эффект идет соответственно после того как я его снял с полки это уже является моим товаром то что здесь находится в моей корзинке это мое и вы обязаны мне это продать по закону нет. что нет -то. правила торговли откройте Своим, и почитайте я товар, правила не... торговли откройте почитайте. и почитайте для разнообразия так, так. освежите память вот видите, вы сейчас даже на Статья 306 я вам разъясняю, задачу веда мне удобно показать. Статья 51 разъясняю так, имеете право не давать против близких, родственников показаний. Не подписывайтесь, пожалуйста. Что вам Моя вызывает? организация хорошо против неправильный метода, что-то поймет. Мы все своим... это доводим до... Уголовной статьи. До суда. Придите сюда, сын, И вашему супругу можете передать так, что я являюсь руководителем Хрюши против, руководителя. Может, пускай зайдет ВКонтакт, соответственно, Хрюши против Санкт-Петербурга. Я там являюсь руководителем, я там ничего не скрываю. Пускай заходит на сайт, пускай мне там пишет, соответственно, будем заводить на него уголовное дело. За оскорбление, соответственно, и тому подобное. Но вы же меня оскорбили. Вам, как мужчине, не я... И все это будет выкладываться в интернет. Я вы мне в каком месте я был неправ? Вы, меня? вы неправы, когда вы были начали продавать просрочное питание. Хорошо. И И, тем не менее, надо и когда бесплатно. ваш супруг стал мне угрожать. До, до, до, до, до, до, до. Когда ваш супруг не стал угрожать. Ваша жена. Вы делать, а что я? Да. А что делать? Так, сказать, что так я делаю? кому бежим? Принять меры по факту реализации детского просрочного питания? 6 месяцев... 6 плюс месяцев. Кстати, ее супруг говорил, что он через вас сотрудников полиции меня найдет. А -а -а. Попробую. Без проблем. Это у вас тоже на камере записано? Да. Mm. Мы 16. волонтеры Хруши против, все пишем на видеокамеры. У mm. okay. <связано> Что? Сами делать, не что она? Что? Я, к сожалению, действую в рамках закона Российской Федерации, все, где находится административное правонарушение, соответственно, я все это начинаю снимать на видеокамеру для того, чтобы была доказательная база. я с вами согласна, а вы с вами работаете на все 100%? Я? Да, вот он, видите, на все 100% выполняю. Что это такое? Заднюю не дают вот бываете, да, вот после работы придешь в магазин, тоже не доглядишь, соответственно. Это. Но тоже люди сколько ну, 4 это вот это абсолютно да? Четыре от нас? Скид вот этот вот. Это не с целью реализовать. Я понимаю, мы продавали здесь просрочку. А что это? Нет, что не вот нет, это? нет. Я не если бы вы целенаправленно здесь продавали просрочку, то мы не скажу. А ее вот, это ну, вот это что? вот это что? Это не нет, целенаправленно? Нет, нет я не знаю. С прошлого нет. года? Это не целенаправленно. Я понимаю, если вот у меня вот есть сила. Стеллаж... Вот когда все это опубликуется в интернет, это... люди, нас рас... люди нас рассудят. Целенаправленно нет. это было, да или нет? Я специально буду это спрашивать. Целенаправленно это было или нет? Если бы у меня стоял целый стеллаж, люди нас рассудят, и я вам еще раз, раз говорю. Люди рассудят. Далее, да, мы целенаправленно продаем, потому что мы не хотим это списывать, мы там хотим миллионы зарабатывать. Тогда на товары реализуются с просроченным сроком, да? Да, стоя, э, э, на реализации просроченные продукты. Если бы мы хлеб горный с плесенью продавали, да, мы не хотим это снимать, потому что мы там хотим большие зарплаты получать. Это вы еще Но... не, достали, не достали целую партию пива просрочного. Пенную вечеринку можно было устраивать. Да, где было? Тоже сейчас в магазине. Есть магазины, которые специально продают это. Которых можно пить за пивом просроченным, просто пенную вечеринку строить.